Знакомый звук. Большая перемена снова в деле. Помнишь, что было в прошлом году? В этом еще круче. 12 направлений, где ты можешь проявить себя. Крутые новости. Круг участников с этого года существенно расширился. Мы подготовили самые разные форматы. А вот что тебя ждет. Путешествие мечты. Обучение в лучших российских вузах. Призы для твоих учителей. И целый миллион рублей. Дело за тобой. Заходи на наш сайт. Большая перемена началась.